Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим мясо запеченное с картофелем и грибами. Для этого нам понадобится мякоть свинины, желательно с жиром, лук репчатый, картофель, шампиньоны, соль, перец черный молотый, приправа прованские травы, масло растительное, сметана, яйцо куриное, сыр твердый и чеснок. Смазываем нашу форму маслом. Мясо нарезанное вот такими вот кусочками солим перчим и выкладываем в форму. Сверху мясо посыпаем луком. Лук нарезан мелко. Далее выкладываем картофель, нарезанный примерно толщиной 5 миллиметров кругляшками, и шампиньоны. И так вот чередуем. Делаем нашу заливку. Сметану смешиваем с яйцом и добавляем сыр натертый на крупной терке нашу заливку подсаливаем также перчим добавляем сыр и перемешиваем Добавляем рубленый чеснок и наши прованские травы. Все перемешиваем. Распределяем нашу заливку на картофель с грибами. Выпекаем до золотистой корочки при 180 градусах примерно 50-60 минут. Вот у нас получилось такое блюдо. Приятного аппетита!